Ищите стоматологию, но не хотите переплачивать за дорогостоящее лечение? Дентэспот поможет сэкономить и выбрать лучшую клинику. Оставляйте заявку, описав проблему или диагноз своими словами, выбирая район и время проведения аукциона. Запускайте торги. Клиники получат уведомления о новом клиенте и предложат свою конкурентную цену. Выбирайте проверенные клиники и лечите зубы дешево. Улыбайтесь и оставляйте честный отзыв, получая 1000 рублей кэшбэком. А рассказав о нас друзьям, 2000 на бонусный счет. Регистрируйтесь в DenteSpot. Здесь лечат зубы дешево.